Это полигон. Все думают, что солдат рождается на войне. Солдат рождается только на полигоне. Если мы страну не превратим в полигон, она станет театром военных действий. Это что происходит? Это, это что?